Хорошо лежу. Бля, двадцать живых. Мы тут десятку уже просидели тем. Угу. Мы сегодня только по один еще не взяли, да? Мы в этом месяце еще только по не брали. Бля, бля, мы в этом году, а не в этом году мы не взяли просто. Да, но не мы в этом году не брали. Был, был, был. Ты что думаешь? Хорошо. Нет есть. А, ебать, серьезно? Ты под козырьком? Дождь тебя намочит? Бинг-бинг-бинг-бинг. Батя в пикадо А Что? может не в пикадо, да, может какую-нибудь на гору заедет. Хотя не давай в пикадо У нас прицелов ни хера нет. Да, поэтому давай в пика, А ты заедешь сдалека. То есть... Куда, вот, куда? Да. Говори, какую часть города. Право. В кое дом хочешь. В смысле, какой в какой дом едем? Да. Да, блять, хуй его заряд, давай сюда. Блять, скичлен. Охуя, давай здесь едем? останемся. Я пытался влево-вправо, влево-вправо, но ни хера не было У тебя была недостаточная поворачиваемость. Или как там? Ебать, ты вообще. Уже открыто все. Ты хорошо приехал. Накрыли уже, да? Ну так пта, заходим. Где бухло? Открыто, говорю, накрыли, блять. Накрыто я говорю. Я говорю, накрыто. Ты тык-тык-тык-тык-тык. Хорошо сиди. Давай тогда уже топ-1 возьмем и не будем париться. Пойдем спать. Да. Спать, бля. Не знаю, я хотел курсач поделать. Да. Я хотел курсач поделать, не знаю. Сейчас бы курсач в субботу делать. Бля, да я хотел, уже какую неделю хочу. На сука, лень, пиздец, лень. Бля, тут в тех домах по-любому кто-то сидит. Не, не может быть такого, что надо. Ну, никого вообще так четко нет. стоит этот мотоцикл Да-да-да, типа такой, знаешь, специальный Йоу! для... Типа, прокатись то мне <laughs> Типа, ты обязан? Не-не-не, я прокачу тебя Да-да-да, на своем седле Ну там стопудовый, ну кто-то же должен быть, ё-моё, я, я не верю Ну человек Два тела мотоцикла подошли Одного кнопнул Сука зашел за, за дверь нет, э, за дверь нахуй. За, -за, за забором бегает один. Не знаю, поднимает, наверное. Бля, граната. У меня... Есть? Нет. У меня нет гранаты. Блять, он поднимает его. Нет, нет, нет, не поднимает. Блять, Бля, он за забором. Посид... Он поднимает его. Окей, Пойдем чекну, на него. Сейчас нахер. чекну, сейчас чекну их. Зря я их сейчас тоже выйду. Блять. Прям за забором, понял, да? За углом. Аккуратно. Иду. Не вижу. Блять, ушли наверное. Там я еще подхожу. чуваки какие-то далеки едут. Вот они вышли, вышли, вышли. Подожди, меня не видят. Блядь, спалился, походу. Аккуратнее, аккуратнее, тебя чекают. Он ага, прям, прям, прям прям прям за тобой за стеной Я прям. вижу, вижу, вижу, да, да, да. Так, Чикар. Он меня поднимает! Он думает сзади Сейчас, подожди. Только не пались, трм. Спалил. Нет, нет, не спалил. Ебать, он не палит. Нет. Сейчас если он будет поднимать. Что блять, ты херня! Супер, ты горнишь! Бегу! Все, nice. найс. Лутаем. И в зону. Давай. бля, тупанул жестко. В текстуру нахер прострелял. Все просто. 4x, ебать. Шлем второй. А, нахер мне второй. Блядь. Ебать, тут семерок, пятерок до дохера будешь брать? Че, может на заправку расширен? Бля, ты хер знает, сказал, там пацаны два. Ебать, там что? на холме бля. стоит прямо. Стоит как дебил. Ну чехай давай, держись. Там будут чекать, что. Нет? Ранил его сильно, но он не умер. Вон они бегают по холмам, пидорасы. Где? Ага, вижу. Там, где? Бля, не пугай меня так. Это ты? Нет, это ты. Бля, сука, не переключил Че, он стоит, а? Так, все, не, все, бля, все, все, все, все, тих, тихо, тихо, тих, не полезь не полись. Неизвестно, где еще люди. Вон еще на 140 есть чуваки на горе. Вон бля, в том доме с балконом. Ну что, в пизде получается? Ну, Те паски будут идти? Или? Частичненько. Или, или не будут, я не пойму, что на баге были. Или это они? Это они. Точно? Да. Там никого. Бля... Ого! Там что-то прыгает. Так, нам бы на заправку запушить. Да давай, быстренько, пока они там заняты с собой. Только тут люди могут быть аккуратней. На заправке? Да. Ну тут в городе должны быть, по идее, люди. Я понял, да. Так, внутренний заходим я пока там что там вход есть вроде. на крышу. а в контейнерах я залезну могу в контейнер залезть блять да это же сука пиздец темно я в контейнере yes. ты понимаешь я в контейнере только это это и и нет, самое не то, знаю, самое то, самое то, чувак, самое блин, то. Ну, а Знаешь, что мы, мы можем чек... чекать город вот. Просто без Ну а, Но стрелять херово. Ся, а хотя... ся, сядь, сядь, сядь. Не высовывайся, пока не не будешь уверен, что идеально выстрелишь. Так вот же и я об этом. Так, но ну, слушай, там в городе уже никого, только тима, есть, что в том... две, И две если тимы, чем я ты... видел на горе. Но неизвестно, какая-то. Если, какая в том доме, если да. только в том доме да. будут, и все. И одна тима на горе. И возможно, что нам придется бежать на них. Сейчас посмотрим, сука. Закидывайся, есть сиболики и энергетиков много у тебя. Я уже закинулся. Нет, у меня один. А, энергетики. Пошли, они месяца, пошли. Пошли, пошли, пошли. Подожди, Две темы месяц. Вон они, я их вижу. Вон на горе. А, а нет, это дерево. Это они, они, они. Они, окей, все набежим, они... все набежим. А Зону они. занимаем поудобней. Просто чтобы принять их сразу. Да. Потому да. что они, походу, так, придется на нас бежать. Дерево. Бля, ну, тут сидим. Вот ну, тут так, чекаем дом. Не, не, все, все, все, там двое умерли, двое значит остались там, наверное, наверху. Да, двое там, все. Так. И ты слышишь, кнопнула один. Сидим здесь, ну А Я испугался. Ёб твою мать, как я обосрался!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 есть... Yes. А <laughs> <laughs>